Костян, по прямой, по прямой, руль, руль по прямой. Нет, вот Костян, руль по прямой. Да я утону здесь, ебну. Слади с него, Костян, слади с него. О, о, братан, вот так только. -то. Поднимай, поднимай. Слази с него, сам, сам, снайп, Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Костян, сам с него только аккуратно. За да, страхуй, пожалуйста, у него шнуркелет дырявый. Вот так вот, да. Потихонечку. За да, страхуй, пожалуйста. Морду прям поднимайте ему. Не спеши, не спеши, не спеши. Не спеши, потихоньку, давай. Морда надо спеть дерево. Давай я морду по, по жопу поднимаю. Не-не-не-не, ну стой, стой, стой. Стой. Давай, вот так, вот так. Оп. во во во во, -во братан. Стой, стой. Ой, Стася. Стасян, держись, братан. Бля, хули вы там встали, блядь, пидорасы, блядь, а? <грики> Чувствую от пизде к грибу. Лег, сможешь тут?